Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Mermelcon. Меня зовут Никита. И эта игра очень громко орет, блин. Мне в ухо. Я вообще не знаю, она прям сумасшедшая кричит. Прям я ее ти тише сделал. Не знаю, даже, наверное, еще чуть тише надо сделать. Это Sea of the... Urge... Нет, uh, Course of the Sea Rats проклятие морских э, крыс. Это что? Это получается можно сказать Tales of Iron. Продолжение. Ладно, на самом деле нет. А можно как-нибудь звук музыки чуть-чуть как-то убавить? А то она прям спецэффекты голоса есть. Давай я прям что-то потише сделаю, а то она титры, игра. И само собой текст пускай будет. Не, ну, как бы, ну, тряска. Ну. Не, ну, и да, давай по умолчанию, там, если что, в процессе разберемся. Это, короче, э, что-то типа метра едва. То есть, я вообще по этим посмотрел, как будто взяли Hollow Knight и, по трейлеру и засунули в другой сеттинг. Не знаю, получилось ли у них. Сейчас посмотрим. <при 01 /х> есть русский язык, как бы это была одна из причин, почему. Если бы не было русского языка, я бы не стал даже ее пробовать. Это вот чайок, это вот дедпуль, uh, de uh, отсылка на uh, эту, как ее, Может, патрончики сыпятся, патрончики, чук -чук, вот так, чук, спецэффект, а че так долго грузится, играю с Соньки 5, играю с пятой Соньки, но походу не играю, да, не играю, блин, приколись, походу не играю, Ладно, давай, короче, сейчас попробую перезагрузить, потому что что-то фигня какая-то. Мне это не нравится. Сейчас перезагружу. Так, ну попробуем как бы второй раз. Ой, да неужели? Побери, я Ирландии, 1777 год. Что, на реальных событиях, что ли? А что цифра такая красивая? Флагманское судно королевского флота шло из Карибов обратно в Британию. Его трюмы были заполнены злобными пиратами и заключенными осужденными что-то там. А это посудина Единорог, походу. Называется. Это вон а, кто-то. А, Ведьма-пиратка Флора Берн с помощью древнего амулета сотворила заклинание, изменившее всех, кто был на корабле. А ч люди? Я же кры. А, а, а, а, а, так это люди, ставшие крысами. А, я-то думал. А я думал, он британский флаг. <свёздные> Флора похитила сына адмирала и сбежала со своей командой пиратов. Была заключена сделка. Адмирал пообещал освободить остальных пленников, а взамен они должны спасти его сына. А, я играю за этих, за бандитов, получается. Да, ну чуть прическу, блин. подстригли бы так по уродке вообще с ума. Просто, блин, что куда волосы хитять? Вот так, пускай будет. Ну, графон такой, графон не впечатляет. Дела приняли скверный оборот. Никто себе такого и представить не мог. Бенджамин Блэксмит, черт э, бы. А, <laughs> черт бы побрал эту ведьму. Флора Бернт превратила нас в крыс и украла моего сына, Тима. Ти. И Мати. Я хотел пошутить про Тимона, но долго думал. Вам четверым не позавидуешь. Если выберемся с этого, из этой передряги в Британии, вас отдадут под суд за государственную измену. И скорее всего признают виновными. В таком случае вас ждет смертный приговор. Так вас судьба тех, кто восстал против короны. Суд будет справедливым, но ваша вина не вызывает сомнений. Но быть может вам повезет. В моем несчастье вы можете найти спасение. Священный долг капитана защищать корабль... Э, кора... А, защита корабля и команды. Любой ценой, даже рискую собой и своей семьей. Я должен остаться и защитить корабль. Вот что я предлагаю. Спасите моего сына Тимати и одолейте Флору Берн. Доставьте мне ведьму живой или мертвый, мне все равно. Взамен с вас будут сняты все обвинения. Ну что, есть среди вас мельчак, готовый возглавить эту миссию? Четыре а -а -а, персонажа на выбор. А как выбирать? Отключить всех. А как я выберу? Он не дает мне выбрать. Как подтвержу я. А на ком у меня выбор? Присоединиться. А, можно в четвером играть? е мать, прикол. У меня столько джойстиков нет, у меня всего один, блин. Я те, где четыре джойстика возьму на Соник пятую. Ты видел, сколько они стоят? Как Соника пятая почти. Так, ну давай. Дэвид uh, Дуглас американский поселенец недавно призванный в конт континентальную армию, чтобы сражаться против Британской империи. А есть у них какие-то различия? Это скорее всего стандартные да. Бафало uh, Каф, шайинская охотница, арестованная за то, что освободила лошадей, пока солдаты Британской империи спали. Но она, короче, типа индейца что-то типа и освобождала этих какого. А этот за что? Недавно призванный в кандидатальную армию, чтобы сражаться Ну, короче, скорее всего, этот, как у дезертиры, да? Беглый раб с Барбадоса Лидер группы борцов с рабством буса Ну, блин, он запротив Ну, помолодец Аканы Ямакава Это японочка А он на Бугэйся что? Он на Бугэйся или это Т? это? Бугэйся или Бутейся? Блин, непонятно надо увеличить, посмотреть. Мне лупа уже нужна, зрение очень-то. Э, он на бу бу Бугейсе <laughs> из Японии, солдат Сёгуна на секретной мир миссии в Америке. Ну, я люблю всю японскую, но я тогда за нее буду. А есть какие-то, блин, не знаю. Пометки, кто что может. Ну, я буду за Аканы Ямакава. Да. О, я с копьем. А можно поменять? Так, это чинит, это чинит. Стоять! Идем ремонт, никого нельзя пускать. Приказ капитана. Ты кто? Как говорить? Квадратик, кружок. А, кто это? Инвентарь. Как был? А во. Бог ты мой, что еще ждать от Флоры? Она та а еще крыса, буквально. Воспользовалась нею разбериха и забрала маленького Тимати с собой. а как я? А как я? А. Не отвлекай меня, не видишь, я корабль ремонтирую. Просто наверх жать, да? Oh, Все say? точно. Не понял. Like Мне это не нравится, но ради блага своего народа я сделаю то, что следует. Как с ней? Она не разговорчива, да? А не я разговорчива. Куда меня только не заводил путь воина. Но кто знал, что судьба распорядится мной таким образом. Oh. Вот это стандартный пацан, по-любому. Ах, да, вот вам амулет. Флора бронила его во время побега. А, мне он без надобности, а вот вам может пригодиться. Слушайте сюда, ребятки, и я с этим разберусь. Верну а, мальца на, э, к завтраку. Так, это понтушки, пант хорошо, что я за японочку буду играть. Так, все, ладно, погнали. А квадратик бить. Ой, что-то долго какой. Ой, какие долгие камбухи. Треугольник есть? Крестик, прыжок, кружок. Кружок Пэри, скорее всего. Карта 0.22. Ясно. Инвентарь. Идеть! Как я не люблю разбираться в играх, вообще ты бы знал. Атака 17. А можно было мне вот это показать в самом начале, когда я выбирал персонажа? Можно было? Засранцы. Все, хрен с ним, погнали. Погнали пробовать, погнали изучать игру. Так, извини, тут какой-то контент 18+. Так, э, двигать ящики можно, окей. Э, l 1 чтобы открыть карту. Вау, какая классная карта. Тут клад зарыт надо копать. Враги, друзья, вы кто? Опачки. Опа, пулечки. Че Че даем? Ты получил яблоко. Нажмите R2, чтобы открыть быстрый инверт, инвентарь. Яблоко, крестик. Чё, а а что яблоко делает? Ты? Скажи мне, пожалуйста. Восстанавливай 75 УЗ. У меня нифига, она почти full ХП восстанавливает. Прикол. Так, ну ладно, сейчас будем разбираться. Так, вот это я ломаю, да? Ничего не собираю. Так, все, что дальше? Кузнеца сейчас нет на месте. Стоит вернуться позже и возможно он поможет. Понял мне все равно туда идти нет это, это, опачки опачки опа пулечки как и есть камбухи вверх есть удар вверх есть удар вниз есть удар вниз вот такой опа подожди как я это сделал нет как я это сделал подожди как я сделал рывок вниз вот это вот как я это сделал А, это просто, получается, удар с разбега, да? Не, она как будто с приседа была. Ладно, окей. Цветы сухопутники. Новые лица. Мэр Мэлори. Давненько у нас не было новичков. Помню только Юнгу Джимми. Отличный ученик. Мы воевали бок о бок в Порт-Рой. Джимми хорошо показал себя. К сожалению, в той битве на ложках он потерял ухо. Битва на ложках? Он мог бы стать адмиралом, но без ушей шляпа совсем не сидит на голове. Ладно, хватит об этом. Слушай меня, новички. Как насчет того, чтобы узнать основу безопасности от Мэра Ну, давай. Для атаки, для комбо. Ну, комбо. Тара-та-та, ну это я изучил без тебя. Проще простого, новичок. Давай мне новый, мне то, что я не знаю а... Да, блин, это изи Ну, это, это апперкот, понятно Ну, ты научи меня тому, чему я не знаю Я же играл в онлайн, там как-то пободрее все это было А нельзя это подряд делать, да? Нельзя, походу, одно Крестик для прыжка Ну, и что? А, это была низкая атака, это было сверху, окей ну и чё я сделал? И чё? Что я сделал? Что не так, дед? А, подожди, вот это надо? Я ее даже не заметил, честно. Сработано без ошибок, ну да. Чё дальше? Ужок для блока или парирования вражеской атаки. Ай, подожди, я думал разворачиваться. Окей. Ну и чё? Это все? я это и без тебя знал. Лучше что полезному научит. Дух внизу открывается. Проверим. Баблишка, баблишка нужно, чтобы прокачишка, да? Чёртов крафт всегда мухлюет. Уверен, у него есть тут в рукаве. В смысле, в клешне. Если бы у меня был проклятый туз Пик, мне бы... Проклятый или проклятый. Мне бы удалось победить его в этом раунде. Черная полоса должна когда-нибудь закончиться. Что нужно? Нечего тут разглядывать, мне это нервнирует и мешает играть в покер. Ясно. Какой-то квест взял. Я пошел, короче. Я пошел играть. А Сирики будем писать небольшие где-то по минут. Не понял сейчас. Это уже враг, что ли, был? Да тут крабов ладила целая гора. Какого хрена этот-то враг стал? Так, наверх можно. Какого-то хрена враг краб. Ладно, будем иметь в виду. Взял хпшки, просто так потрать Я сюда могу пройти? Могу. Че, спим? Спит. Да, ну. Это просто получается соединенная локация. Метрой 2, не это вот про из уходить, изучать локацию. Я вниз могу спрыгнуть вот так? Могу. Я просто проверил. Я хочу сюда сходить. Там наверх еще, по-моему, кстати, можно попасть. Вау, полегче мужчина Тысяча чертей, я интендант Отвечаю за припасы и провизию Роберт Гарфилд Хотите что-нибудь купить? А, что не так-то? Лучше, чтобы я бесплатно раздал припасы? Ну, как-то было бы неплохо. Мы, типа, мы потеряли большую часть груза и провизии в корабле крушения. Нужно грамотно распределить то, что осталось. Однако я могу пойти на уступки. Давайте заключим, скажем так, торговое соглашение. А, хотите что-нибудь купить? Ну, давай посмотрим. Зелье так, блин, яблоки столько же устанавливают. А, Используйте, чтобы вернуться в магазин Роберта. Ой, блин, поврежденная ржавая лампа, которая еще может освещать комнаты. Понял, короче, торговец. Потерял Вотра. Did... What... Slow... Seen... Uh, этот мальчишка бездельный, никаких свет не видывал. Если он не закончится с мостом, то мы не сможем наладить цепочку поставок. Если получится его встретить, передай, чтобы поторапливался, а не... То будет целый месяц чистить картошку, разрази его гром. И дальше есть проход. А, ну это я... Круголяна вернул, окей. Это я кругаля сделал, окей, все, ладно. Да, бляха, тупой краб. Подожди, враг восстанавливается в локе, когда я ее посещаюсь? Ну-ка, тихо, проверим. Да, по сути. Подожди, метра и два не враг должен восстанавливаться только после отдыха. Ты что, коза? Опа, камбуху сейчас дам. Не понял, меня сейчас ушатают, ничего так? Меня убили, черт. Начало игры я умер. Да я туп, блин, тупой краб. Капец, а есть лавочки, что-нибудь такое? Я теряю что-нибудь из-за того, что умираю? Или только достоинство? Ну, не вообще должен что-то терять по, иду, по, по итогу. Если, он, если эта игра кусит по метроидванию... Чуть -чуть. Смотри, как она грациозно бежит, японочек. Мне вообще нравится все японское. Сусима мне нравится. Я очень хочу поиграть в Секеру. Можешь, кстати, в Секеру поиграть. Ладно. А, а вот, подожди, место смерти. Ну-ка, Секу. И что, чуть что? Что-то остается после смерти? А, в натуре я теряю, скорее всего, это чё. Не, ну ладно, это, это справиться можно. Так, окей, не достаю. Ладно, это поверху, можно пройти, мы пройдемся еще там. Пока пойдем по основному маршруту. А, и что происходит? Амулет дрожит. Это место силы. Отсылочки, отсылочки на ведьмака. Вау, здравствуйте, сенсей. Стоп, ты что, призрак? Я не призрак. А где твои манеры? Я Уюнь, посланник Шеня из Южного моря, и меня просто раздирает желание выбраться из амулета. А значит ты магическая сущность, запертая в амулете? Почему же ты раньше себя не проявлял? Почти все земное и небесное находится за гранью твоего понимания. Ну я постараюсь объяснить. Да вы. Веками глаз... Веками глаз змеи предавался из рук в руки, оказываясь в разных уголках планеты. Мы всегда подчинялись хозяину глаза змеи. Это что джин что ли? И всегда требовали за это справедливую цену. Кое-кто решил уничтожить артефакт, но глаз змеи по-прежнему наблюдает за миром. Ага. Совсем недавно, недавно Флора Берна украла глаз на Карибах. Это она так выглядела? Флора начинает осознавать, мощь, сколь мощная вещь попала в ее руки, и теперь ее сила растет невероятно быстро. Ага. Так. Все. Мультики, кстати, на превьюшку были. По воле Сёгана мы выполнили задание и нашли глаз змеи. Но Флора, взял... вот и этот акцент. Но Флора взяла наш корабль на абордач и выкрала артефакт. Как ей удалось так быстро обуздать силу глаза? Хватит. Не время болтать. Каждая минута на щиту. У Флоры Берн есть кольцо. Это вторая половина глаза змеи, которая отделилась после сотворения мощного заклинания. У Флоры должок передо мной. Без кольца я обладаю лишь малой толикой своих сил, но я чувствую, что эти места пропитаны древней и мощной магией. Собирай всю духовную энергию, которую сможешь, а я помогу тебе стать сильнее. Одарю новыми навыками и... Возможно, снова превращу в человека. Мой долг вернуть глаз зме э, змеи Сёгуну, и я его исполню. Я верну кольцо любой ценой. Be reunited. <laughs> Амулет вновь станет единым целым Я не подведу Замечательно Помню, что ты, твои товарищи по несчастью могут тебе помочь А теперь моя очередь О, Моя первая услуга Я пропужу в тебя внутреннюю силу Давай Получаешь навык магическая сила, давай а Чем могу помочь? Выбрать героя то... я могу поменять героя а так окей а, я хочу улучшить свои навыки древо навыках общего у всех или у каждого разные а 114 монеток у меня так, это просто перри. Ты получаешь парирование, а, прорывайся сквозь атаки врагов, сражая их на повал. Это просто атаки. Ты выпускаешь вперед мощный поток воды, который наносит врагам урон. А как его? Треугольник? А это мана у меня теперь будет? Блин, а мне не хватает вообще ни на что. У меня не хватает денег, получается. Окей, но у меня теперь есть сила воды, да? Так, ладно. Эй, иди, иди, иди, иди, иди, гуляй. Так, окей, он здесь, да, просыпается. Будем записывать серии небольшие, где-то... Ой, тить, какой краб большой. Етить бьет больно. А! Да блин, как зацепляет. Да ему вообще пофиг. Ну-ка, я яблоко сожру-ка. Привык президент играть <laughs> На треугольник, блин, же это инвентарь запускает Так, ладно, надо привыкнуть Чуть-чуть э, к управлению Привыкнуть, а так пофиг И близко врагов Не трогать Блин, деньги улетели Новый уровень Тут по верху можно было пройти, пойдем посмотрим Что там вообще было Тут же что-то должно... А, что это? Опять пришел. Я чую здесь мощную магию. Ты можешь воспользоваться этим. Найди больше дверей предков, чтобы телепортироваться в другие места. А, это телепорт? А. -а, -а. а разблокировать эту дверь предков за 200 очков духов. Ну, ну давай, ладно. Ну, у меня больше нету. Ладно, это портал, чтобы телепортироваться. Окей. Ну все, принято получается. Блин, как карту открыть? Ну я здесь все разлутал, получается, окей. Будем потихо изучать. Я надеюсь, мы за сегодня дойдем до босса. Ну правда, уже серия выходит такая. Уже большая. Где-то по 30-40 минут я хотел на серию тратить. Ах, ну это ладно, дохленькая. Ну, по идее, в метро и не тут можно постоянно лутать. Э, внизу сундук. А мне сюда что ли надо было? Как, как, как? А, -а. А, а, на кресте крывок делать ну, Прикол Все, понял, как рывок делал ну, В принципе, управление более-менее разобрались Еще да, с парированием бы. Я, получается, вот эту комбуху до конца не успеваю делать Окей, ладно Мне просто интересно, есть какое-то различие между... Это враг? Бляхал Да как? Подожди Это Коза какая прыгучая есть разница между персонажами. Она бросает этажи. Да блин, а ты куда ты бежишь-то, ё-моё. Блин, вообще получаю просто ни за что. Цветоблондит. Че, тут есть шмот? Так, нет, мы пойдем по низу, прям по самому низу. Вот так вот. Тут будет более безопасно. Я же говорил. <тит> Блин, вообще тупая. Ну, в смысле, не девчонка, а камбуха. То есть ее надо так, чтобы я насквозь противника. Я достану отсюда? Бляха, я он достал. Нифига себе. Я думал, я умная. умным. А, если ты продолжишь в том же духе, флора вымает тобой пол. Да блин. Я хотел проскочить. Да не бросай, ты коза! Да блин, слишком близко. Так, блин, надо привыкать. Надо как-то привыкать к этому, потому что, блин, мне прям пока не очень удобно с управлением. Пока чуть-чуть неудобно. Да блин, ну что же ты делаешь? Да блин, подожди. Да, блин, как же неудобно, капец. Да, блин. Ну-ка, парирую. А, ну все, идеально, нормально. А больше парирования, и будет меньше проблем. Так, где моя утраченная духовная сила? Поджига, где? Где-то должна быть моя чакра. Подожди, а как тащить? Как тащить обратно? Как зацепиться? А... Блин, да и а я-то. Что зря подтолкнул, получается. Ладно, я сейчас по-другому туда залезу. Что вы думаете? Просто куда делось, видишь? Черепок-торчит. Ой, да и хрен на него. Вот так, оп. Черепок торчит, а где моя сила? Силу украли, а черепок не отдают. Да блин, я же забыл. Не понял ничего. Где череп? А, -а, а это что? Это куда? Где череп? Тут должна моя сила быть. Куда мою силу спрятали? Не понял вообще. Локация с боссом скорее всего. Подожди, мне не нравится. Мне нужно наверх сейчас. Может это считается общая локация? Не, ну он прям конкретно внизу черепок. Как это и успеваю камбуху дать. Я вообще не понял. Да блин, я про тебя забыл. 300, блин. Подожди, а где? А как мне забрать? Может надо победить? Я ж краба победил. Ой, да вообще так на изи раз, разносится. А как? Подожди. Меня просто этот череп бесит. Ладно, пойдем боссу дадим люлей. Третий уровень, между прочим, у нас. Блин, блин. Вот э, как настроить микрофон? У меня получается иногда звук пропадает. меня. Я типа повышаю тона. Слишком слишком пищать начинаю. Это она? Нифига такая пафта. Отдай кольцо и ребенка, Флора Берни, не заставляй меня повторять дважды. Че в натуре? И с этим Блэксмит хочет одолеть меня. Даже время трать не буду. Толстячок, разберись. Пока-пока, крыски. Ну давай, кто... Что за толстячок? А, ну в натуре толстячок. Так-так. Well, кто это у нас тут? Маленькие крыски, которые ищут проблем. И я просидел в этом корабле так долго, что даже не помню, когда я хорошенько веселился А в этот раз висели само на что, толстячка Потанцуем? Не стой у меня на пути, прочь дороги и я по пощажу тебя Сейчас я так ударю, что ваши уши начнут танцевать Ну давай Вау, в натуре еще одна превьюшка, толстячок Что делает? А в натуре бьет больно Ой, бляха, как больно бьет. На атакую. Воу. Воу, что творим? Что творит? Куда? Ты придурочный, что ли? На атакую. Так, ладно. Окей. Не буду лечиться. Блин, заделого. Так, окей. Блин, плохо. Не получается немножко. Я могу на стрелке бегать? Ой, на стрелке может тогда бегать Бляха Так, окей Успею еще камбуху дать Успел Он меня, скорее всего, сейчас убьет Но Может подлечиться Ой, не зря а, а! Стой, стой, инвентарь Как? Инвентарь Яблоко. вкусный сэндвич, 150 Не, мне яблоко хватит я просто, ладно, я его с первого раза тогда завалю Ага, окей Это не сложно Все, на стрелке играть проще, чем на аналоге Отойду чуть-чуть На стрелке играть в раз проще Ой, бляха, зря На стрелке 500 раз легче играть Блин, аж в холлумать захотелось поиграть Не прям На, блин, не попал Вот так, такую видал Бля, я не успел. Да все, ты умираешь. Прощай, толстячок. А -а -а, слабак. Ах, так нечестно. Я проиграл лишь потому, что не выпил с утра кофе. И день сегодня вообще какой-то стрёмный. Бесполезно, такие жалкие попытки не остановят. Флору. Однажды мы встретимся, и я покажу, что такое настоящая боль. Вот задохлик, слабак, дождь из бочек, дождь из ложка, блин, с первого раза. Ладно, возможно, начало у нас. О, стой, куда я пошел? Но мне бы вообще после этого как бы сходить прокачаться. Но у нас там была какая-то лока внизу, которую я пропустил. Как карту открыть? Как-то удобно, можно ее двигать. На стрелке, короче, удобнее драться Давай сходим в локу внизу Там по-любому что-то есть Потому что это первый сюжетный босс Но мы его прошли, как бы можно еще чуть-чуть побегать я, я надеялся, что хотя бы одного босса мы одолеем сегодня Сюда же мне, да? Так, да, я здесь не был Какой-то труп большой Или... Подожди, мы крысами стали мы как? А, ну мы, наверное, меньше стали Мы же уменьшились Подожди, а что, мне сюда нельзя? Это просто площадочка. Ух ты, какой большой и жирный краб. Окей. Не, ну так-то когда пэри делаешь, вообще ни о чем. Блин, кстати, блин, не, не люблю так перри. Что делает? А, стоп. Блин, сейчас привыкнуть надо к управлению. Так, а откройте, чтобы увидеть все собранное сокровище. А, это в смысле шмот. Я понял. Так, это понятно, это нам надо. А, старый позолоченный зуб. А где его взял вообще? 100 ОЭ восстанавливает. Это значит э, очков энергии, наверное, ОЭ. Так, надо было сюда сходить, что я затупил. Магия что-то воды, я не знаю, как-то, блин, надо ее попробовать как-то по-другому чуть-чуть применить. В бою я что-то как-то не особо применил. Так, все, ну идем дальше, ладно, 29 ХП пофиг. Если умрем, даже не жалко будет. А, что по деньгам у нас и по энергии? Энергия нужна, чтобы качаться, правильно? Красным выделяется локи с босса Но если ты заходишь, ты сразу видишь, что лока с боссом И получается проблем нет Так, это вам быстро Так, у меня почти тысяча, кстати Ночки, опачки, опачки Блин, обманул! Обманул! Пес шелудивый как насчет не ошибаться Ты зачем меня... Бляха. <air> Извини Я хочу улучшиться Что это мне даст? Увеличить твою атаку на 5% А это? Увеличить твой шанс крит удара А это? Твой урон увеличится на 25% Пока ты находишься в воздухе О, это классно, кстати Я люблю попрыгушки и ударушки делать Шанс крит удара увеличить твою магическую силу на 5 Так, ну давай вот по стандарту, да вот это дело. Пока буду играть за нее, как бы пофиг. Ну-ка, подожди. А давай сразу проверку сделаем, у кого какие камбухи классные есть. Я хочу посмотреть просто. И а, посмотреть, общее ли у них... А, древо навыков. Древо навыков у каждого свое. Япона, мать, а это капец. Так, ладно. Это чисто такой, ну. Так, окей. Так, ну ладно, она такая чисто на дальней дистанции. О, зато у него прием классный. Я сразу посмотрю, кто чем... Чё... И, и хп у него, смотри, сколько. Подожди, а что у него по статам? Стоять. 21 атака, 24. Ну он такой, как бы, это танк. Он как бы более танк, она такая, более маневрушная, Да. Атаки у него не такие быстрые, как у нее. Я сразу просто посмотрю, что кто может, чтобы понимать. Может, мы совершили неправильный выбор. Так, окей, дальнобойная атака. Так, ну, получается... Ой, ничего такая. Во! И она вверх может кидать. Блин, хорошая. Она такая достаточно маневренная получается. На, на, на дистанции бьет неплохо. Так, окей. Тот, а Подожди, статы забыл глянуть. Да не так кнопка же. А, атака 21. Ну, атака, кстати, 21 тоже неплохо. Магическая сила, магическая защита. Ну, неплохо, 135 хп. Получается, она на дистанции больше такая. Тот больше танкует, а она на расстоянии в плане средней дистанции держит. Этот, скорее всего, такой стандартный, да, челик? Ну да. Ага, стрелять может. Ну, это по-стандартному, да, он более-менее средняя дистанция. Ну, все, понятно, это чели, э, э, этот такой, как бы, стандартный девчуля, как бы, на среднюю дистанцию держит этот танк, и это на дальних дистанциях. Ну, неплохо, будем, если что, менять. Будет зависеть от этого. Ну, блин, то, что у них древо навыков у всех разное, это, блин, да, меня немножко... Ага. Главное блин, стами кому угадывать здесь. Да нормально. Разберемся, я думаю. А, подожди, я назад же иду, да? Меня же убили. Я пойду. Это смысл на них на одних и тех же врагов время тратить. Я, кстати, качаюсь, у меня хп когда прокачивается. Бляха, тупая устрица. Здесь пойду. Так, все, четко, где-то здесь меня убили. Подставном ящике сидели. Так, ну на этом сейчас, наверное, закончим. Я не хочу делать се серии длинные по этой игре. Пока вроде неплохо, прикольно идет. Я думаю, она не будет особо-то большая. Так, сейчас как бы вот этого подставу там жахнуть. Ага! Кто блин? <сас> <сас> Ты что тупишь стоишь, я не понял. Что стоит, тупит. А на что духовная энергия нужна? Получается. Деньги нужны, чтобы золото нужно, чтобы качаться, или духовная энергия. Что-то я затупил. Нет, золото, скорее всего, покупать. Духовная энергия нужна, чтобы качаться, да? Да блин, ну. Вот так чуть-чуть вперед продвинулся, и все, уже враг тебя бьет. А, я понял. Окей. Взрывные бачухи. Так сходим, это нычка, скорее всего. Ныкуха, да? Такс. Ну, ландшафт пустовато выглядит. Метро и, два, метро и два не такой простор для изучения, на самом деле. Это портал, что ли? Да. Или нет. Это просто чувак здесь. Я хочу улучшить свои навыки. Да, блин, уже можно еще улучшить. Это что дает? Не отвлекайся, сконцентрировавшись на битве, ты увеличиваешь наносимый физический урон на 15% на 15 секунд. А как концентрироваться, я же не знаю. Вот это я бы хотел взять. Это зараза. Сколько он стоит? 900, ну дороговато. А что тут у нас есть классное? Магический навык, влияющий на врагов, сжигает их защиту. увеличивает твой крит... Увеличь твою магическую защиту. Дополнительную сферу энергии. Ага. Ты восстанавливаешь 5 очков энергии в секунду. Ты создаешь вокруг себя водяной щит, который наносит магический урон врагам поблизости. Что за имба у нас тут? Ты прозываешь цунами, который наносит магический урон всем врагам. Ну, это понятно, имба. Водяной щит, а, тут что, а, ты бьешь всех врагов вокруг, нанося физический урон, твой крит урона на 20 в течение 20 секунд. А если ты убиваешь врага, когда концентрация активна, время магического наука перезапускается. Атака в воздухе вызывает шквал воды, который наносит физический урон. Вот это надо. Окей, понял. Будем в процессе как бы пытаться понять. Так, окей, здесь еще один этот. Еще один дед сидит пафосный. Как, как его, блин? Наглый дед. Он реально какой-то наглый. <plea> Давай все, сейчас следующую локу изучаем и, наверное, на этом закончим на сегодня. Босса одного победили, как бы в принципе. Если игруха понравится, можем записать. Ну, я думаю, мы бы позаписывали. Да, блин, я вспомнил. Блин, и что, мне теперь к деду надо вернуться, чтобы он мне хп восстановил, да? Ой, кстати, можно ускоряться же. Вот так вот. Мне надо к деду. Я сейчас проверю теорию, он восстанавливает все. По-моему, он скиллы восстанавливает и как раз хп да? Да. Понял. Это место лавочек в Hollow Knight. Вообще, на самом деле, мне жанр Metro 2 не очень понравился. Я как с Hollow Knight а начал в него играть, мне прям очень... Очень зашло эта тема. Очень зашло эта тема. И что надо? Ага. Спасибо. Блин, ну за врагов очень много дают. А в принципе, прокачаться, мне кажется, не так долго. То, что я говорил, то, что у всех врагов разные эти, как их... Навыки, древонавык, мне кажется, прокачивать его не так долго. И скорее всего прохождение подразумевает игру за разных персонажей. Ну или если ты Тима играешь, то что каждый, так сказать, закрывает а, слабые места другого. Блин! Ага. Да. Штыковать Красиво Блин, Берри здесь мне не нравится, если честно Вау, вот это ты мне жахнул Да ты коза Блин, кидает еще так далеко Да ты, дай пройду, блин Не пускает Флора Да заткнись Че такой бредный дед Я дойду. Как это она меня победила? Я недоволен. Так не должно было. А тебя я видел, как бы. Ты меня, как бы, не обманешь. Так, ладно, мне надо вернуть свои души. Мне интересно, сколько душ снимают все, получается, когда умираешь? Но это души, по сути, можно сказать. Магическая энергия души. Какая нафиг? Да ты падла. Да я забыл про тебя. А, не все забирают. Половину где-то, да? Коза. Блин. Чего хп потратил, пока до нее шел? Я просто не знал, атаковать или порежать. Что было лучше? Так, окей, ладно. О! Портал силы. Ну давай. Я могу теперь перемещаться между этим. Ну, я, получается, в лагерь могу вернуться теперь быстро. Да нельзя, да? Можно. Не можно, а нельзя. рыбацкая пещера. <свеси> Ту -тю, ту -тю -тю. Ну, яко прикольно. По эффектам не слишком громко. Да, не нормально, можно даже чуть-чуть погромче сделать. Я же музыку убавил, получается. Можно даже чуть-чуть, наверное, громче сделать. Ну ладно, я послушаю потом. Так, мы туда вниз, получается, не сходили. Надо сходить. Да, не, давай, наверное, уже на этом закончим. Как бы, ничего вроде игруха. Можно, я думаю, провести в ней несколько серий, поиграть. Я не думаю, что она особо длинная. Мне кажется, может она на серии 10 максимум будет, ну, вот по 40 минут. Я думаю так. А, пиши, что нравится, не нравится. Мне вроде ничего, можно поиграть. Занятно, Посмотреть, какие боссики будут. А, как бы, какие... Главное, что вот в таких играх, главное, что были интересные боссы.